Аллея, как большой танцпол, Где дождь отплясывает твист. Летит с ветвей земле в подол Последний ярко-желтый лист. Не льется мне со всех сторон Птиц колоритный говорок. Горланит только воронье На перекрестке двух дорог. Отяжелели небеса, Прижали брюхом горизонт. И дней дождливых полоса Закрыла бархатный сезон. В унылом парке ни души, Лишь дождик, воронье и я. И все же очень хороши Скупые краски ноября.